Парни, привет! Я напоминаю, что скоро я улетаю до весны, а у нас, в январе будет особенный поток директивных знакомств, когда вы будете проводить не только быстрые свидания, первые свидания, но и повторные свидания, то есть свиданки после вот этих вот бс Это будет экспериментальный поток, он будет а, проходить со 2 по 8 января, и ты сможешь провести не только 7 быстрых свиданий, а по-хорошему у нас, парни, там, по 10, по 12 проводят, но и минимум 2 повторных свидания. Чтобы узнать подробности, записаться по ссылочке в описании. Быстрее это делай сейчас, потом досмотришь ролик. Ну а мы начинаем. Как часто у вас проходит первое свидание с девушками, неважно, прикольно или не прикольно, но девушки не приходят на следующее. Если у тебя действительно эта проблема, то посмотри этот ролик, я думаю, ты догадаешься, где где твой косяк, используя те принципы, которые я сегодня дам, ты сможешь реально значительно повысить конверсию. Я, наверное, не буду объяснять каждый пункт, почему он важен, чтобы не затягивать, опять же, это видео, но это базовые принципы, которые обязательно должны быть на каждом первом свидании, чтобы девушка пришла на следующее. Итак, ты познакомился с девушкой, думаешь, хорошая, сделал все правильно, она пришла на первое свидание, ты, я надеюсь, уже до этого проводил первое свидание. Если не проводил, тебе будет особенно полезно. Ты вспоминая свой прошлый опыт думаешь, ну у меня не так плохо получается проводить первое свидание. Я часто трахаюсь, и как бы нахуй мне смотреть этот ролик. Закрывай его. Но если ты понимаешь, что что-то, блядь, как-то не так они идут. То есть свидание проходит, но дело до секса не доходит. Даже дело до повторного свидания не доходит. То... Тут, конечно же, косяк в том, как ты проводишь первое свидание. На самом деле, принципов базовых не так-то много, но парни стараются их, точнее, парни не стараются, просто парни их нарушают, потому что, ну, тупо о нем не догадываются. Первый принцип, который тебе нужно использовать, это правило 80 на 20. 80% времени мы говорим о девушке, и только 20% о себе. Я понимаю, что вас, скорее всего, вы где-то читали, слышали о том, что нужно на первом свидании быть, показать себя максимально крутым, рассказывать какие-то истории о себе, насколько ты не крутой, как много там зарабатываешь, как много путешествуешь и так далее, нихера. Так делают все. Стараются понравиться девочке. Вот само вот это вот понимание, что ты стараешься понравиться девочке, вместо того, чтобы строить общение в формате взрослый мужчина, она маленькая девочка, да, которой ты можешь управлять, она будет делать все, что ты скажешь. Ты пытаешься понравиться. Посмотри, какой я классный. Ну, правда, я классный. Правда, правда, смотри, я сальто назад умею. Меня... Ну... Конечно, такой способ тоже имеет право на существование. Как-никак, люди, которые часто проводят первые свидания, даже криво их делая, ну, рано или поздно трахаются. Вопрос конверсии, вопрос результативности. Устраивает такая результативность? Окей, ничего в своей жизни не меняй. Не устраивает? Ну, ты попробуй провести хотя бы 5 свиданий по тем принципам, которые я буду рассказывать. Второй принцип будет касаться не невербалки, а именно ваших поз. Смотри, если ты сидишь с девочкой напротив, Первого свидания, первый час, ничего страшного нет. Если ты сидишь девочка рядышком, тоже ничего страшного нет. Но обращай внимание на позы. То есть, если ты тянешься к ней, а она от тебя это не самый хороший знак. Если ты сбоку наклоняешься к ней, а она от тебя это не самый хороший знак. В идеале должно быть так, что девочка наклонена к тебе, ты расслабленно сидишь. Либо же девочка сбоку наклонена к тебе, ты сидишь ровно. То есть к лопатками опираешься к стулу или к дивану, что там у тебя сзади есть. С ровным позвоночником. Не надо там от нее, во-во-во, ты куда тянешься. Да, просто ровно. Самый крутой вариант, когда девочка, если она сидит сбоку, она повернута к тебе и еще чуть-чуть наклоняется. Это хороший признак. Естественно, только на позах ты не вытащишь свидание. Естественно. Понятное дело, да, но это тот маленький кусочек, который поможет тебе повысить конверсию и результативность. Намного хуже, даже если ты проводишь более-менее адекватное свидание, но ты показываешь явную заинтересованность девушки своей невербаликой, а как ты понимаешь, невербалика это 80, а то и 90% информации, которую мы несем, и ты уже показываешь, что все, да-да-да, я готов ради тебя на что угодно. Это намного хуже, чем если ты немножечко сдержишься. сядешь ровно. И ты удивишься, но если остальные моменты ты делаешь правильно, то девочка сама будет наклоняться к тебе. Это ли не признак того, что ей интересно с тобой, и она хочет с тобой больше увидеться? Не, можно, конечно, рассуждать о том, как она волосы наяривает или голову чешет, но бывает, у девочек просто, сука, чешется голова. Блин, основные принципы, основные признаки заинтересованности, это такая чушь. Реаль. Смотрите на глобальный язык тела, не на микродвижение. Понятно, да, можно заморачиваться. Ну, пикап реально намного проще. Но можно заморачиваться, как она моргает, с какой частотой, как она дышит, как она держит пальцы. Вот один из признаков, ладно, хорошо, один из базовых принципов, которые я тебе могу сказать, в том числе и к признакам заинтересованности его можно отнести. Не сиди на свидании, если ты там пьешь чай, кофе, не надрачивай стакан. Трубочку какую-нибудь, да, не делай надрачивающее движение. Движение должно быть спокойные, жесты должны быть более-менее адекватные, да. Если ты расскажешь что-то эмоциональное, это нормально, да, что ты э, размашенными жестами это делаешь. Если ты расскажешь что-то спокойное, что-то серьезное, это нормально, что ты не жестикулируешь. Но не играй там с ручкой, со стакана, с трубочкой, не наяривай, не надрачивай. Это показатель твоей, ну, догадываешься, да? показатель твоего недотраха. Если ты видишь, что девочка вот наяривает, на самом деле призрака заинтересовалась, он тоже мало имеет значение. Э, просто девочка тоже хочет секса. Но так уж случилось, что ты рядышком с ней сидишь сейчас. Она тебе невербально, естественно несознательно показывает, что у нее сука тоже недотрах. Ну так не тупи, для тебя это просто хороший знак, что эта девочка молодец, в ближайшем времени будет. Я на это надеюсь, по крайней мере. Бывают девушки, которые как бревно. А если срочно нужно познакомиться с девушкой перед Новым годом, или ты просто не знаешь, как это сделать, я представляю тебе, возможно, самый полный курс по знакомствам, который есть в интернете. И сейчас на него максимальная скидка, так что поторопись. Ссылка вверху и в описании. Узнай, что у него включено прямо сейчас. Ладно, ушли от темы ролика, давай дальше, следующий принцип. По поводу вашего общения. Понятно, там можно много тем прописать. Хочешь посмотреть темы, зайди на мой блог. Ссылка в описании, там, я думаю, тоже на блог свой выложим. Там про темы для первого свидания. Но основное, что тебе интересно узнать, что тебе важно точнее, как, как, как строить свой диалог, узнавай о девушке то, что тебе действительно интересно. Я понимаю, можно строить какое-то и потребительское отношение, думать только о том, как быстрее затащить ее в постель, но трахать тупое тело, ну, чувак, ну, блин, ну, это не сильно лучше, чем подырочить. Я все-таки надеюсь, ну, моя, по крайней мере, позиция, я надеюсь, ваша такая, чтобы заниматься сексом с человеком, который тебе интересен. Потому что одно дело, когда девушка красивая, а другое дело, когда девушка красивая и умная и интересная. Ну, лично для меня. Можно размениться, конечно, только на тушку. Да, ну, есть, есть керод, ночбаб баб не урод. Ну, зачем? Ну, блин... Соблазнение туши и соблазнение интересной девочки ну, ничем не отличается по сложности. И то, и то не сложно. Зачем размениться тупо на тушу? И финальный базовый принцип для первого свидания это прикосновение. Многие тренера говорят, что трогай как можно раньше, лапы проявляя свою сексуальную заинтересованность. Ну блять. Если ты умеешь это делать, то да. Но если ты не умеешь это делать, ты будешь сливать девочек. Вот. Чтоб ты понимал, от того, что ты ее лапаешь, она скорее сольется со второго свидания, чем придет. Понятно, что как раз таки быстрые прикосновения нужны для фастов. Да? Вот той модели, которую мы учим, познакомился, вел на быстрое свидание, перевел на стадию рапорта и так далее. Это ладно. Но если ты понимаешь, что у тебя сейчас ни секса не будет, то ты, скорее всего, ее спугнешь. Она понимает, что ты озабочен. Ну, это, конечно, неплохо, что ты озабочен. Но девочка это пугает. Если умеешь то да, можно. Но если они не приходят на повторные свидания, то... Убери это. Ну реально, ну можно спокойно привести девочку домой, заняться с ней сексом, до этого не трогав ее даже за руку. Реально. Попадаются девочки, которые плохо реагируют на быстрые прикосновения. Ну если ты видишь, то, ну я ну, не в кайф. но зачем? Мне так сказали. Не надо. Но, опять же, это касается первого свидания, и мы можем еще добавить про базовый принцип это время, вот, но со временем вы часто косячите, я рекомендую не больше часа первого свидания. Специально. 30 минут-60 минут звонишь, и я говорю, слушай, у нас время будет на часик, посидим, пообщаемся. Часик пообщались, разбежались, есть недостаток в mm -hmm. того, чтобы удовлетворить жажду заинтересованности тобой и тебе, соответственно, ей, и это отличный способ для того, чтобы, ну, отличный Инструмент, не знаю, даже инструментом не назвать. Обычный отличный принцип для того, что девочка пришла на повторное свидание. Никогда не пробовал, попробуй. Девочки реально чаще будут приходить на повторное свидание. Опять же, если ты видишь, что девочка классно реагирует, у нее есть время, ты узнал. У тебя есть время, ты знаешь свой график. То почему бы не попробовать фаст? Посмотри, там в одном из прошлых роликов я рассказывал о том, как засадить девочку через кинестетику через 7 простых шагов. Посмотри, попробуй, используй. И на этом и все. Ссылочка на блог с темами и не только, у меня там много информации. Ссылочка на тренинг, директивные знакомства. И я, скорее всего, уже собираю чемоданы и совсем скоро сруливаю, поэтому пожелайте мне хорошо отдохнуть, я же желаю вам... Классно провести оставшуюся часть зимы, хорошо встретить весну, потому что весна это тот период. Блин, на самом деле в этой зиме девочки особенно озабоченные. Я не знаю, с чем это связано, но последний раз такое было несколько лет назад, когда они прям... Ну, если ты практикуешь то, я думаю, ты, ты знаешь. Не знаю реально, с чем это связано, такое интересное наблюдение. Ладно, на этом все лайк, like, подписка, колокольчик и так далее, и так далее, и так далее. Посмотри, кстати, последние ролики, скорее всего, ты их не видел. Там мы что-то выкладывали полезное уже на практике, то есть не на теории, как я вам сейчас рассказываю, именно на практике при общении с живыми девочками, знакомстве, свидания и так далее. Пока!